Искусство — это процесс или итог выражения внутреннего мира в образе, который отражает чувства или эмоции. Чтобы познать искусство, нужно вступить в бой со своими страхами и промахами. Для вас. Я сегодня буду повествовать о своих настройках и лайфхаках, которые, я уверен, помогут вам в познании такого индивидуального и скиллозависимого класса, как Снайпер. Первым делом, с чего бы я хотел начать? Устройство. Я играю на iPhone XR с диагональю экрана 6,1 дюйма. То есть, как ты понял, дорогой брат, брат можно и на небольших мобилках показывать фокусы. Главное, перед этим хорошо поработать. Но не спорю, что некоторое преимущество у планшета все-таки имеется. За счет хорошей диагонали и возможности играть в 5, а то и в 6 пальцев. Но, дорогие друзья, терпение и труд все перетрут. Перед тем, как врываться в рейтинговый бой, нам с тобой еще многое нужно сделать. Давай перейдем к настройкам. Сначала заглянем в базовые и обратим внимание на пункт автонаводка. Нужно его отключить. Врубаем быстрый бег из положения лежа и автоматический бег джойстиком, если у кого-то эти пункты были отключены. У многих включен вот этот вот ползунок, поэтому его отключаем, чтобы у нас появилась отдельная кнопка лежать, чтобы мутить грязные дропшоты. Естественно, в прицеливании выбираем вот этот пункт, листаем ниже и нажимаем кнопку приседания во время бега, чтобы проскользнуть. Естественно, отвечаем пункт с желанием всегда бегать и в самом низу выкручиваем дистанцию обзора на максималке. По поводу чувствительности, мужики, я, конечно, сейчас скриншотики вам приляпаю, но чувствительность это прям очень индивидуальный параметр, и его нужно находить каждому в отдельности. Я могу рассказать, как это сделать, но только в отдельном киноматериале. Поэтому, если тебе интересно, напиши в комментариях. Настрой! Я сразу все пойму и буду действовать. Едем дальше. Управление. Естественно, продвинутый режим. Стрельбу выбираем свою и выбираем вот этот вот пунктик. На раскладке тоже долго, мужики, не буду останавливаться. Скажу только пару моментов. Сначала уменьшаем прозрачность кнопок на 10-20%, чтобы они не отвлекали и читаемость во время боя была лучше. Также закинь в центр экрана уменьшенную кнопку настройки, ну или бега, кому как удобнее. Мне данная хитрость помогает делать ноу-скопы на ближних дистанциях и просто с ней лучше получается ориентироваться. про раскладочку много не стал говорить, потому что в скором времени сделаю ее подробный разбор. ведь как ты заметил, брата брат, здесь почти все не на своих местах, поэтому ожидай новый познавательный видеоматериал, чтобы потом тащить как отец. а если ты уже тащишь лучше айферга, то залетай на прекрасную платформу арену, где проходят потрясающие турниры, на которых можно своим скиллом набрать денежку, которую ты можешь потратить на понравившийся скин, рулетку или просто на эту же денежку сходить в магазин и купить цветок. Маме. И похвастаться, конечно же, ей, что ты киберспортсмен. Также имеются турниры и по другим небезызвестным нам игрушечкам. Помимо этого, есть большое разнообразие турниров. На одних можно получить денежку за вхождение в топ, а на других просто за килы Чтобы участвовать в этом движе-движе, не забудь скачать официальное приложение с Play Market или Google play Регистрируйся прямо в этом же приложении и заходи на интересующий тебя турнир. И участвуй! Но перед этим не забудь обзавестись билетиками на вход. Лучшее бери оптом, выйдет со скидочкой. Или же позови своего брата-брата, и вы тогда уже вместе получите халявные билеты. Больше друзей, больше билетов. И потом залетайте в дуо-турнир, ну или турнир-сквад. Весь командный выигрыш при победе делится поровну с брата-братами. И все заработанные средства можно вывести любым удобным для тебя способом. Проверь свой скилл, брата-брат. Переходи по ссылке в описании и закрепленному комментарии. Побеждай и зарабатывай. Мужской мужчина. Есть вроде бы крохотный, но очень важный аспект комфортного нахождения в бою. Это скин. Да, братанчик? Смело выбирай любимый скин на снайперку. Вешай оберегательные амулеты от Пукачелов. Лично я люблю вешать вот эту панаму с тузом. Можешь еще наклеечками снарядить снайперку, но это все сугубо индивидуально. Я хочу донести простой месседж до тебя, брата-брат. -а -брат. Максимально получай удовольствие от игры. Бери любимого персонажа, любимый скин на оружие. Главное это то, чтобы ты, залетая в бой, уже был с хорошим настроением и победной уверенностью. Давай теперь перейдем с тобой в снайперский комплект. Естественно, бери любимую ноги пушку. На сборках я не буду останавливаться. Например, на DLQ ты можешь посмотреть по подсказочке сверху роличек. Так что давай, let's go. Вспомогательным оружием для динамичных режимов я беру базушку, потому что люблю играть хардкорно в соло против покачелов И частенько в тиме никто не сбивает всякую воздушную технику, и эту задачу я беру на себя. Для режима найти и уничтожить, конечно же, лучшим решением будет собранный револьвер вместо базушки. Обязательно бери активную защиту для некоторых карт, где можно фастом делать опен фраги. Это незаменимая вещь, да и просто на работе на каком-нибудь участке хороший девайс с функцией защиты от всяких там прилетаний также можешь взять с кашку чтобы обезопасить свой неприкрытый тыл в каком-нибудь здании или сооружении. лично я не часто ей пользуюсь потому что я периодически играю на открытых пространствах конечно же не забываем про аннигилятор который является одним из самых сильных навыков оперативника он универсален и может с легкостью уничтожать вражеские серии очков огорчать других оперативников и к тому же с ним можно хорошо потянуть aim Берки. Естественно Гамп. Некоторые любят брать перк прыть, но кому мужики? Нам нужна подвижность и маневренность. Если вообще не брать легковеса, то с таким комплектом только где-то в углу нужно сидеть и ждать одного кило в пять минут, а нам, как ты это понял, совсем не интересно. Не забываем про перк Геуст, который добавляет скрытности от вражеских БПЛА. Синий перк я беру тревога. Во-первых, чтобы слышать врагов. С перком мертвая тишина и видеть их на мини-карте, примерное расположение. Этот перк не раз приносил мне изичные Киллы и спасал от пукачелов. Хотя, конечно, можно взять и мертвую тишину, но мужики все познают в сравнении. Мне как-то по душе больше тревога. Пару слов хочу сказать про движение. Как вы знаете, есть дропшоты, джампшоты и кемшоты. Хотя, погодите ка что-то здесь вроде из другой дисциплины. А... Дропшоты. За снайпера я юзаю только на средних дистанциях и открытых пространствах, дабы уменьшить площадь своей моделички А вот джампшоты я использую частенько, и как ты мог догадаться? Джампшот — это прыжок с одновременным выстрелом. По сути, это украшение. И ваши враги могут даже не понять, что вообще произошло, но вам будет эстетически приятно при выполнении этого действия. Ведь с подкатов в прыжке, зафаззумиться и сделать килл это просто эхрен. Ваша игра должна строиться по принципу фас-зум, выстрел, сброс прицела, движение, фас выстрел и так далее. Объясню почему. Не нужно за раз в режиме прицеливания выпускать всю обойму. После выстрела вам нужно погасить отдачу винтовки. И это делается просто выходом из режима прицеливания и обратным заходом в него же. В бою, с какой снайперкой вы бы не были, нужно поступать аналогичным образом. И еще. Не забывайте действовать по формуле фас-зум, выстрел, сброс прицела. Движение. Под движением здесь понимается либо простой уход в прыжке в сторону, либо подкат в бок. Все зависит уже от вашей привычки. Я, например, всегда с прыжка ухожу. Действуйте по этой формуле, чтобы натренировать свою технику в снайперском амплуа. И да, про движение я также сделаю отдельный киноматериал, только чуть-чуть позже. Мужики, насчет тактики. Я пользуюсь тактикой... Сдохни или умри! Ты должен бежать прямо на пугачела, как будто ты бегаешь с пистолет-пулеметом, попутно раздавая приз дулы с джамшотов. А если серьезно, в меру, мужики, рискуйте и всегда следите за картой. Мне вот что интересно, брата-брат. если у тебя какие-нибудь фишки и секреты, о которых я не рассказал? А ну-ка колись. Обязательно поделись ими в комментариях. Я очень хочу знать, что можно улучшить в этом ремесле. И все-таки надеюсь, что кому-то хоть немножечко я подсобил в этом познании. Так, что у нас там дальше? А, конечно же, ответы для братишек. Ртеврет182 спрашивает, а гос следующая сборка на локус? Я, в принципе, не против, но нужно, чтобы это поддержали другие брата-братья. И поэтому, мужчины, кто за локус? Пишите в комментариях. Фокус! Ну, а, а если кто-то за что-то другое, то напишите конкретную пушенцию. И пока вы это пишете, ловите рандомные комментарии. А теперь топовые. Ку**! Недленная рубрика «Спонсор, здрасте!» Хочу сказать спасибо Тейлеру за Шибумба Найсу и Никитосу за оформленную спонсорку. Спасибо мужики, что становитесь частью этого кинотеатра. И как всегда, по традиции, прямо сейчас для вас играет потрясающий трек, который вы в свою очередь должны отгадать, дорогие друзья. Приятного прослушивания. Как? На кнопочке нажать. Скилловее играть сегодня рассказал, как снайпером быстрее стать, да. Где жизнь будет сложно бегать, прыгать, стрелять. Но мой брат-брат, а брат, все возможно сможешь всех разъебать. Каждый должен знать, где и в чем его ремесло. Огнянский взял вас под свое крыло Лайк, подписку оформляем, колокольчик нажимаем, комментарий оставляем, И видос попадаем. Огнянский поможет вам. Огнянский поможет вам. Эй! Огнянский поможет вам. Огнянский поможет вам. Эй, Огнянский поможет вам Агнянский поможет вам, эй, Агнянский поможет вам, Агнянский поможет вам, эй.